Дорогие подписчики нашего канала, канала Огородов, мы снова работаем для вас и показываем вам, как надо делать подготовку участка, планировку его, подготовку по строительству. Вот участок был заросший, вы там вдалеке видите, да, весь был такой, стоят мусора, куча строительного мусора было на участке. Значит, в результате наших работ участок сейчас, сейчас выровнен, вот как вы видите да, по краям мы скосили триммером чтобы можно было подойти так как трактор здесь соответственно не может работать очень близко к забору дальше что мы выронили участок мы взяли все что было здесь по краям насыпано куча строительного мусора и засыпали здесь э, низинку вот низинку такую мы сейчас в засыпаем далее что планируем участок и сдаем его по строительству Также напоминаю, что мы участки не только планируем, не только делаем Газоны, спашки, и не только занимаемся лошадными работами, но также и строим И занимаемся отделкой, то есть мы строим под ключ Поэтому обращайтесь в компанию огородов Сделаем все для вас быстро, аккуратно и очень качественно Ждем ваших звонков Телефон 904-2440. До встречи.